У меня другие просто на перловку. Так, и без маты, да? Без мата? Конечно. Я да. отказываюсь я я сниматься. Даже за кадром, да, я в этом не участвую. Если вы смотрите это видео, то, наверное, это все-таки перловка, и меня уже нет с вами. Так что, я текст не придумал? Великий интонизатор. Мы готовы снять 10 роликов по пидрян за 10 секунд? И это не реклама. Здравствуйте, уважаемые. Сегодня мы, дорогие друзья, распакуем интересную коробочку. С интересными подарочками, как вы уже поняли название, это у нас будут кашки. Хочешь кашки? Да вот с утра можно. Ну, самое время есть кашки. А пока вы думаете, какие будут кашки у вас на завтрак, если вы не заказали себе уже такие же, как у меня сейчас будут ролики, можете поражать всех подписаться, уведомление, колокольчик и не забываем поделиться, потому что кашки будут интересные, порционные быстрого приготовления. Коробка целая. Коробка целая. Каша моментального приготовления Делика. Общимое. Если вы будете говорить э, фразу в общем, говорите в общем и целом, пожалуйста. Это правильно, это по-русски. Кашка у нас э, в коробке. Здесь набор. Здесь набор из интернет-платформы Wildberries. Давайте смотреть. Прямо на коробочке. изготовитель пособщик ООО Арчега продукт. Россия 400 518 18 Вологодская область Фроловский район поселок территории территория Пригородного сельского поселения 15-2 телефон указан ассорти Каш номер два о номер два видать есть номер один а быть может и номер три об этом мы наверное узнаем в следующих выпусках а пока поработаем с этим набором и изучим его Итак, дата изготовления и упакования 03.10.22. Так и написано упакование. Упакование. У, упак, упаковывание, упаковывание. Дата изготовления и упаковывания срок годности 12 месяцев. Масса нетта. 6 штук 13 грамм, а 43 грамма 0,258 кг. И весь состав коробки – это каша овсяная с клубникой, каша овсяная с яблоком и корицей, каша пшенная с тыквой, орехом и изюмом, каша гречневая с курицей, каша гречневая с грибами, каша ячменная с луком и морковью. Чё тянул? Скрываемся! Так вот это все выглядит прям в карабасах давайте посмотреть 6 стаканов каши поехали изучать первое гречневая с курицей каша моментального приготовления делика вот так вот далее гречневая с дрибами моментального приготовления делика Желтый, зеленый, голубой яблоко. Овсяное с яблоком и корицей. Овсяное с клубникой, розовенькое. Ячменное с луком и морковью. Пшенное с тыквой, орехом и изюмом. Есть QR-код, по которому мы переходим на официальный сайт производителя. А это arcedo.ru, как вы уже помните. А если не помните, то я вам сейчас напомню, а вот эта вот подсказочка перешлет вас на ролик э, гарнира гречневого Делики. Уже два вкуса были на обзоре. И там я чуть подробнее рассказал о сайте. А в целом можете и сами посмотреть. Сайт указан в описании. archeda.ru. С 1999 начало создаваться производство. С 2002 начало функционировать каши, крупы. Моментальные, быстрые, делико-люксовская э, часть э, продукции, крупно, торговая марка, нечто более попроще. В общем, все на сайте, все интересно, красиво, новости обновляются, переходите и посмотрите, естественно, ролик на Делику на мир, Кречневый. Два вкуса, будет еще три, не за горой. Три, еще будет не за горой. И это... Тоже факт. Делико пшённое с тыквой, э, орехом и изюмом. Состав продукта. Глоки сахар кусочки сушеной тыквы, арахис дроблённый, жареный изюм, соль, э, пищевая ценность на 100 грамм. Средние значения. Белки 8,5, жиры 1, углеводы 83, энергетическая ценность. Калорийность на 100 грамм продукта 1500 кг. 380 килокалорий. Может содержать следы глютена. Зайдет. Следующий состав. Ячменная с луком, морковью. Глоки ячменные, содержат глютен, сразу в скобках. Морковь, сушеная, лук, жареная соль, петрушка, сушеная. Пищевая ценность на 100 грамм продукта, средние значения. Белки 13, жиры 3, углеводы 66. Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 1440 кг, 340 кг, может содержать следы арахиса. Дерека с клубникой, каша приготовление состав продукта, хлопья овсяной, содержит глютен, сахар, кусочек сушеной, клубники, соль. Причимая ценность на 100 грамм продукта, среднее значения, мелкие 8, жиры 1, углеводы 83, энергетическая ценность калорийность на 100 продукта, 1580 кг, 370 ккал, может содержать следы арахиса. Так, арахис к арахису. По следам химингуэя. По, след... По следам сейчас пойдем. Потом какие у нас будут следы. Об этом мы, к сожалению, вам не скажем, потому что эти следы нельзя показывать. А это жидкий стул, мы не будем его показывать. Так, итак, у нас следующее. Делика овсяная с яблоком и корицей. Состав продукта хлопья овсяные, содержит глютен, сахар с кусочками, яблока, корица, соль. Пищевая ценность на 100 грамм продукта. Среднее значение белки 10, жиры 4,5, углеводы 69. Энергетическая ценность, калорийность на 110 грамм продукта 1510 килоджулей, 360 килокалорий может содержать следы арахиса. Гречневая. С грибами, Амин. состав продукта хлопья, гречни, грибы сушеные, соль, морковь сушеная, лук сушеный, жареный Пищевая ценность на 100 грамм продукта, средние значения, белки 10, жиры 2,5, углеводы 68 грамм Энергетическая ценность, калорийность на 100 грамм продукта, 1420 килокалорий 335 кг, Ну и наоборот, в общем, ну, ты понял Да, я понял а, Продукт может содержать среди... Игитена, и и Следующая у нас гречневая с курицей Состав продукта хлопья, гречневые, мясо, птицы, в скобочках вареная, сублимированная, сушки, соль, морковь, сушеная, лук сушеный, жареный, пищевая, ценность на 100 грамм продукта, среднее значение, белки 11,6, жиры 2,5, углеводы 70 грамм, энергетическая ценность, калорийность на 100 грамм продукта 1480 килограмм, джоулей, 350 килокалорий, продукт может содержать следы глютена и арахис. Ну, а теперь самое важное, самое интересное, собственно, как нам все приготовить. Наконец-то! Три шага! Первый, кашу залить кипящей водой, 130-150 мл, перемешать. Накрыть крышкой и дать настояться 3 минуты. По желанию добавить сливочное масло. Ну что ж, приступим. Это у нас пшенная, Гречневая с курицей. Хлопушки вот такие вот, нечленные хлопушки. Вот так вот вот, вот выглядеть. Гречневая с грибами. Овсяная с яблоком и корицей. Овсяная с клубникой. Ну а теперь запарим, заварим и увидимся на дегустации. В общем. В общем и целом, правильно говорить. Прошло у нас три минуты. Кашки настоялись. Давайте-ка дегустировать. То, что тут у нас получилось, все шесть, постояли по три минуты, по 140 миллилитров, взяли средние от 130 до 150, ливанули по 140, подержали по три минуты. Давайте тестить, тестить будем, перед тем как тестить, нужно подготовить, подготовить наши вкусовые сосочки, их надо будет после каждой кашки освежать густация она такая. У нас будет э, 6 пикетряд. Поэтому э, будем немножечко пробовать Готовься. Итак, э, начнем, пожалуй, э, с гречневой, э, С грибами. Марколь, что он есть, имеет аромат. А вот соль и маловато. Хотя в кул грибов ощущаются. Соль вредна. Нет, все-таки вот посолить бы, было бы хорошечно так вот прям, ну, как бы да ну попробуй. Сказочно. Отвяжи вкусовые сусочки. С грибами, правда, я что не чувствую ничего. Ну так, потом уже, после вкуса грибной mm -hmm. есть. Далее затестим э, овсяную с клубникой. Как таковой клубники не видно, но вот что-то вот тут похожее такое вот оранжевое. Есть э, прям, прям больше на морковь похожее. А так вот мы прям овсянка вот эта вот школьная столовская больничная. Вот так вот. Тянется прям, как эти вот стародобрые овсяные детские сопки. Вот эта вот яркость. имеет место быть. Освежим вкусовые сосочки. <связываем> Ячменная с луком у нас следующая на очередь. Наша морковь, как всегда, видна. Тут должен быть а аромат жареного лука присутствует. И, и, и ячемин. Мне прикольно. Блин, не конечно, но прикольно. Что-то в ней такое необычное есть. Овсяная. С яблоком и корицей. Корицей прям пахнет-пахнет. Яблоко даже вот видно-видно. Обожаю корицу. Шарлотку всегда добавляю, в компотых э, яблочках использую. Вкус, вкус, прям, да, аромат. По яркости, по сладости, вот это прям по мне вот пока что прям ароматненько. Рекомендовалось бы, конечно, заливать прям крутым кипятком. Потому что когда крутой кипяток, он вот эту мучность немножко убивает. И так немножко как будто бы не давает. А теперь глиничневая с курицей. Ну, курицей тут как бы И не пахнет. Вообще мало чем пахнет. А вот что-то попало такое на ну, да. Сублимированная, вареная, сублимированная курица, да, вот есть на зуб. Ну, хрустнул лук. Не, вот здесь посоли как бы лучше, чем там. Вот здесь попробую, вот здесь вот эту кречню. Она более соленая, Нет, чем он, курица. Курица есть. Вот. Нет, действительно, кусочек курицы молодой. И напоследок пшено. Шеная стыковая ореха не изюма. Которую пришлось размешивать, потому что она какими-то комочками начала. Хотя количество воды такое же. Ее активно, активно пришлось прям размешивать. Ну, здесь больше арахиса, я думаю, вот. Чувствуется палец в жопе, все остальное ощущается. Арахис ощущается. Куски тыквы имеют место. Такого же цвета, как и клубника. Э, как и морковь. Нет, нет, побледнее моркови. Вот тут и сладенько, и ароматненько. Тыквенно немного необычная, скажем так. Что-то мне есть такое. Пазы Набор номер два из шести каш, две гречневых, две, ов... две, гречневых, две овсяных, пшеное и ящневая. Имеет место быть. Каждый найдет себе что-то из этого прям по вкусу. По отдельности, к сожалению, с такими кашами Аделики в обычных ритейлерах не сталкивался. И теперь вот вопрос, который ложит наверное, у всех вас, а может быть и тех, кто не с вами, их тоже глушит поэтому им я и тоже передайте 250 рублей коробка в наборе из 6 каш 6 каш 6 порций для легкого перекуса легкого завтрака вполне сойдет такая порция кашки получается за банку 40 42 рубля я думаю, это имеет место быть, это со вкусами, но лучше, наверное, было бы, если бы порадовались отдельно, потому что вдруг кому-то не нравится это, а мы поняли, что ну, у нас мнение это субъективно. Но в целом, как набор, это хорошо. Если нужен набор, пожалуйста, не надо, ну, на семью, там, для похода, в поход. Вот, да, прикольно с таким пойти в поход, у тебя на 2-3 дня завтрак есть, Тебе не зашло любовнице или, ну, любовнику, как там ты любишь, э, кто ты там меня смотришь, э, может быть, твоему партнеру или сному э, походному другу э, зайдет другой вкус тебе этот. В общем, здесь универсальность, это интересно, это не отвратительно, это имеет место быть, и это очень даже хорошо за свои деньги. Дамы и господа, на этом спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Чешите яйки И шесть каш пепедрят Имеют место быть Делики большой респект В общем, ну Ты понял Ждите следующую делику Уже не за горой Пока На сегодня все, берегите себя своих близких До свидания Это не реклама Это анонс Потому что за рекламу надо платить Да это если сможет кто-то то почему до сих пор еще нет? Мы сможем, потому что нет ни одна да да. а ведь мы смотрим завтрашний не когда отрасли в себя спецназки, который мы сами себя не Мы готовы снять 10 роликов по за 10 скульев? Есть ли? Даже можем немного поскатать. Блять, что? на одной